О! Пацачик! Сломал. Пацачик сломался. Mm. -hmm. Да, сидел-то там далеко да, давно. Че, пацачек? Малкей. Okay. На нижнюю взял. Ох как. Ух, как он. Ох, как он сопротивляется. Да ладно, не мучай уже, отпусти его. пилик пилик а теперь тоже как он водил там блин ни на камеру не считается Пограничник, наверное, не дорос. Нет. есть. Губу зеленка не забудь ему помазать. Давай, сейчас камера-то точно работает. подстраховать? Да, конечно, еще раз можно будет подняться и уже на том проходе уже собираться можно будет у него лодка как-то там висит просто что-ли Ha <laughs> елки-балки чуть за борт не выпрыгнул 10 минут спуск всего как раз еще подъем сделаем опля хрена он закивал а -а. силы силы-то откуда столько? Ну смотри какой черный, блин. Блин, вот как вот так ты. Ну ради хороший. Ну надо приготовить на всякий случай. Смотри, второго здесь, в этом месте. Ну, чё? Показывай, сколько нащелкал-то. Хелограмма три-то нащелкал то килограмма три то нащелкал Да эту бы сразу убрал глушилку. Ну показывай. Ну да. Мне тяжеловато. Ну килограмма два-то есть. Три может быть. Ну-ка. Да. Ну да. Ну. Килограмма три точно есть. Да уже вроде как. Давай, ты за меня. Вон видишь. Что? закудрялилась По жизни мы, когда с утра не пьем И по ночам уже не колобродим Мы с удочкой любимой на любимый водоем Под скрипшиной тихонечко уходим Природа, мать твою, красу над гладью голубой Постигнешь только чистым и добрым сердцем Быть рыбаком по жизни сможет вовсе не любой Сказал старик, живущий по соседству рыбаки двух видов, их различит любой дурак, с электро удочкой пипидор, с обычной удочкой рыбак, с электроудочкой пипидор, с обычной удочкой. воду редкую и дорогую снасть и как и в жизни ждешь, чтоб под и может любит гибная русалка просто страсть, а может и кошмарная тортила. Рыбалка любит тишину, не любит шумиган. Любой рыбак практически философ. Рыбалка пища для души, лечебница мозгам. Ответ на все насущные вопросы. Рыбаки двух видов Их различит любой дурак С электроудочкой пипитр С обычной удочкой рыбак С электроудочкой пипитр С обычной удочкой рыбак А если тучи грозные затянут в небо вдруг и снег со всех щелей и дыр повалит Лишь рыбаки не выпустят удилище из рук, И скажут, ясный день еще настанет. Рыбак узнает рыбака по блеску ясных глаз, От а трудности рыбак всегда крепчает. Когда мы говорим друзьям, жизнь клевая у нас, То это клев хороший означает. Бывают рыбаки двух видов, Их разлечит любой дурак. С электро удочкой ты пидор, С обычной удочкой рыбак, С электро удочкой ты пидор, С обычной удочкой рыба.